В следующем месяце в высшей школе ИТИС Казанского федерального университета пройдет хакатон интеллектуальные транспортные системы и элементы ситуационных центров, которые проводятся уже третий раз подряд. Он проводится, конечно, не первый год у нас уже, получается, третий у нас хакатон по этой тематике. Спонсор этого мероприятия у нас является бюджетное учреждение безопасности дорожного движения и организация по безопасности деятельности детей, научный центр непосредственно курирует это, это направление развития и регулярные мероприятия именно в рамках Катона это ревкат Нургалиевич Миниханов как-то так очень активно нас поддерживает, вообще деятельность студенческую, молодежную. Основной целью мероприятия является выявление и поддержка наиболее талантливой и творческой активной молодежи, поощрение их научной деятельности, а также развитие форм сотрудничества образовательных организаций с подразделениями госавтоинспекции, общественными организациями по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Интеллектуальная транссистема – это такая, не везде освещенная тематика, в основном хайповое направление – это большие данные, там искусственный интеллект, блокчейн. Здесь, конечно, это в основном именно направлено, практико-ориентированное такое направление, где направлено на применимость в городской среде. Акцент мы делаем на студентах вообще КФУшных, потому что они нам ближе, их много. Но также мы рассылаем приглашения во все вузы Республики Татарстан. В принципе, и бывало, что и к нам из Челнов, из других регионов приезжают. Вот. Другие вузы обязательно, конечно, тоже участвуют. Даже участвуют в принципе, и из it у нас. В прошлых интеллектуальной транспортной системы и мобильность людей, которая состоялась в октябре 2017 года, победили студенты Высшей школы ИТИСКФУ Екатерина Бобринская и Данил Кузнецов, которые представили прототип умного браслета для водителей. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.